Здравствуйте, уважаемые подписчики, любители многослойной живописи. Как обещал, я начинаю выкладывать серию видео своего эксперимента по живописи сложного натюрморта. Возможно, у кого-то такая формулировка «сложный натюрморт» вызовет улыбку. Ну что тут сложного, да? Э, соглашусь, для художников-профессионалов, занимающихся технологией старых мастеров, это наверное, так. Для любителей, это действительно сложная картина. Здесь не получится, сел, наляпал за один сеанс и пошел мыть кисочки. Многие пробы и приемы были опробованы мной впервые. Видео будет состоять из нескольких частей, так как если все уложить в один ролик, может получиться полнометражный фильм. К тому же, при монтаже начальной стадии моей живописи, картина не была еще завершена. Поэтому, пожалуйста, наберите терпение. Итак, за основу взята картина старинного немецкого художника Белла Шаффер, вот так вроде, 19 век. Я как-то уже писал этот натюрморт когда только начинал заниматься многослойной живописью, но не знал даже, кто автор. Сейчас в интернете нашел имя этого художника, но сведений о нем практически нет. Или, может быть, я плохо искал. Тем не менее, картина выглядит настолько красивой, изящной, богатой, что, не зная руки мастера, передать все это своими средствами и приблизить к оригиналу репродукции и является большой сложностью. Итак, поехали. Рисунок. С рисунком и построением композиции ничего думать не нужно. Автор уже придумал. Остается любым способом перенести его на холст. Способов множество. Перерисовать от руки, через проектор, по клеточкам, через копирку и тому подобное. Я перенес его через копирку и начал обводить акриловой коричневой краской. Пока смотрите обводку, я расскажу о последствиях копирки. На белом чистом холсте, если писать сразу масляной, особенно светлой краской, то следы от копировальной бумаги будут с ней смешиваться и получится грязь. К тому же при нанесении первого тонального слоя имприматуры контуры могут просто стереться, что тоже нежелательно. Я в этом случае поступил так: обвел контур рисунка акрилом, дал высохнуть. Он уже не сотрется ни под какой краской. Тонирование имприматура холста. Тональность картины имеет золотистый оттенок, к тому же в основе сюжета присутствуют золотые предметы. Я решил затонировать холст акриловой краской, имитация под золото. Такая тональность, как думал я в даст мне вот эту золотую изюминку в картине. Сначала все так и вышло, но впоследствии золотая имприматура привела к определенным трудностям, о чем будет рассказано по мере их возникновения. Тонированный холст акрилом, не смешался в грязь со следами копировальной бумаги. Это хорошо. Акрил все-таки на водной основе. Немножко приглушил контур рисунка. Вот я показываю, как красиво играет золото на свету, под разными углами. Кто смотрел мое видео про петушка, которого я писал, как пробу перед этим сложным натюрмортом, там уже было немножко сказано о золотой имприматуре. Акриловая имприматура высохла примерно ну, часа через два. Палитра. Мне задавали вопросы о палитре, я показываю ее. Палитра, это кусок небольшого пластика, пластмасс. Мне не нужна большая палитра, я не мешаю на ней краски в крупных замесах, а всего лишь выдавливаю из тюбиков чистые цвета и беру их на кисть в чистом виде, ну, за неким исключением. Сверху пластика, приклеиваю самоклеющуюся пленку, серого цвета. Серый цвет я выбрал опытным путем, он нейтральный. На нем читаются как светлые краски, так и темные. В общем, этот цвет не нашим, не вашим. К тому же его использовали многие художники как имприматуру или в качестве полутона. На палитре баночка с разбавителем. Это больше для смачивания и промывки кистей. Немножко оговорюсь: сейчас во многих мастер-классах проводят мысль, что подкладку нужно писать на разбавителе почти текучей краской. Наверное, это правильно для односеансовой живописи, чтобы растворитель испарился, и краска стала быстро полусухой. Раньше часто пользовался этим способом или приемом. В своих экспериментах, пришел к другому выводу. Я начинаю свою живопись, в данной ситуации, разбавляю краску маслом. Масло имеет лучшее сцепление с акриловым грунтом, так как это более клейкое вещество, к тому же, не разъедает краску, как разбавитель. Ладно, здесь каждому свое, я разбавляю ее маслом тени, рисунок. На палитре одна коричневая краска, сиена жженая. Не буду рассказывать об этой краске, так как в видео про петушка, я уже о ней говорил. Повторюсь, что сиена классно гармонирует с золотом. Этой краской, я закрашиваю все темные и теневые места натюрморта. Краску наношу почти втирая ее в холст. Светлые места пока не трогаю. Полутона остается от золотой тонировки холста. Где-то сглаживаю переходы от тени к полутону. Исти использую разного калибра. Для больших площадей покрупнее, соответственно для прорисовки помельче. Mm-hmm. Так как рисунок этой картины имеет четкое построение, нужно уже на этом этапе, стараться не заезжать за контур, чтобы впоследствии не пришлось исправлять ошибки. Но только как и многие художники, я не исключение, раздолбая, Я махал кистью, как придется. Надеюсь, если что, потом подправлю. В дальнейшем это дало о себе знать. В общем, не нужно спешить, а нужно стараться. Самое основное правило для письма с последующими лессировками это писать первичные слои на тон, а в некоторых случаях и на 2 и три тона светлее. Потому что последующие, хоть и прозрачные краски, будут утемнять, углублять тональность. Это чувство тона, конечно, приходит с опытом. О светлоте тона я скажу еще в конце сеанса. На всю коричневую краску ушло часика два, не больше. На этом можно закончить и поставить теневую прописку сушиться. Хотя в данном случае, это не обязательно. Можно сразу прописать светлые места, так как свет не соприкасается с тенью, их разделяет полутень из предыдущего слоя имприматуры, а значит смешивания белой краски с коричневой не будет, что в моем случае и не нужно. Свет. В этом же сеансе. Я взял белую краску, белил титановые. Этими белилами, делаю подкладку на местах, где будут светлые участки, то есть, места, на которые падает больше света. Самое главное, белая подкладка, нужна для последующего, нанесения чистых прозрачных красок, которые показывают свою чистоту, только на белой основе. Например, последствия на красных и розовых цветах. Больше сказать о белильной прописке нечего. Смотрите и все увидите. Thank you. Красная драпировка находится в глубокой тени, значит ее светлые места не нужно мазать белилами, просто оставляю золотую подложку. Впоследствии, когда закрасится прозрачной красной краской, эти места и так будут иметь красный оттенок, только относительно темных мест они будут ярче, но темнее мест, подкладкой у которых являются белила. По завершении этого сеанса, должна получиться картинка коричнево-белая, ну соответственно желтой имприматурой с подкладкой. Эту стадию подмалевка, нужно просушить, и лишь после браться за цветные краски. Я показываю картинку, которая у меня вышла на этом этапе. Еще раз повторюсь о начальном тоне картины. Он должен быть светлее окончательного варианта. Вот для примера, я высветлил оригинал картинки, примерно на тон полтора, и рядом показываю копию. Лучше, светотеневой подмалевок, читается, конечно, в черно-белом варианте. Для этого, я перевел две картинки, в черно-белое изображение, с одинаковыми параметрами. На них видно, что они почти одинаковые, но копия, все же светлее, примерно еще на тон. Это хорошо. Будет где разгуляться с лессировками. Такое различие, почти в целый тон, даст больше работы. То есть, придется делать не один, а два или три слоя с лессировками. Работы, конечно, больше, но результат более предсказуемый. Еще раз, светлую картину многослойной живописи легче затемнить. А вот если сразу сделать темный подмалевок, не останется свободы для наложения различных оттенков. Например, в дрепировке у меня уже использовано два цвета в разных слоях, это желтый и коричневый. В дальнейшем, будет закрашено и синим, и несколькими красными оттенками. Кто займется написанием этой картины, спрашивайте, дискутируйте. Пишите пока эту стадию. В дальнейшем, мы вместе завершим работу. Главное, не бойтесь многослойной живописи, она прекрасна и проста, если в нее влюбиться. Мне приятно знать, что все мои труды нужны кому-то, а не просто гнать их в пустоту. Поэтому, не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, и подписывайтесь на мой канал. На этом пока все, продолжение в следующих видео. Творческих удач Вам, друзья!